Народ, ну что, всем привет, настало время обсудить новые навыки, как вы знаете, не так давно я выпускал ролик, в котором ванговал новую ветку И в принципе, это было прикольно, мне понравились ваши комментарии, к сожалению, никто не угадал новый навык, но тем не менее Давайте обсудим, какие навыки они вели, мое личное отношение к этому двоякое, с одной стороны, я рад, потому что навыки это хорошо Это больше возможности сделать оперативника таким, как вы хотите увидеть Усилить э, слабую сторону, там Где-то что-то компенсировать В общем, это классно Навыки, конечно, спорные Кто-то скажет, что это нахрен убивает всю игру Это плохо, не надо, разработчики Вы опять натворили какую-то дичь Но, с другой стороны, есть те, кто поддержит И говорит, что это хорошо Лично я считаю, что хорошо Но некоторые навыки все-таки надо отбалансить Не знаю, когда это будет балансить до ввода 15.0 Или это уже будет постфактум Когда они посмотрят на статистику Где-то что-то поделают Но, тем не менее, давайте посмотрим, что же у нас есть Начнем мы с навыка физической подготовки. Первое это второе дыхание. После реанимации оперативник возвращается в бой с дополнительными 50 очками здоровья. Если честно, это обалденный навык, да? Он хороший, подойдет очень многим. При что э, некоторые, кстати, почему-то думают, что это будет очень важно для медиков, которые будут поднимать и добавлять 50%, точнее 50 хп своему союзнику. Но нет, это действительно именно на то оперативника, на которого он установлен. Соответственно, это очень плодет Стерлингу при самой реанимации и Травнику. Мне кажется, Травник тоже будет очень доволен. Возвращаться в бой с, 50, с плюс 50 очков здоровья, это отлично. Но лично я считаю, что 50 это много. Я бы сделал ну хотя бы 30. Ну, 50, ну, по моему личному мнению, 50 это дохрена. Вот 30, это в самый раз. Полтос, это много. Ну, посмотрим, что подумают люди. Далее, стрелковая позиция спустя полусекунды после возвращения в режим прицеляния перед ней получает на 20% меньше стрелкового и взрывного урона. Доступно для штурмовиков и снайперов. Навык, конечно, хороший, но мне кажется, что спустя полусекунды это слишком быстро. Я бы сделал хотя бы секунду. То есть я увеличил бы срабатывание навыка до одной секунды. Ну не знаю, снайперам это вообще зачетно, да. Штурмовикам, ну не знаю, я бы штурмовиков не усилил, я бы вместо штурмовиков эту навы этот навык дал бы первым медикам, как мне лично кажется. Далее на 10 уровне у нас будет хороший отдых. А, пока это очень странный навык, я не знаю, кто его будет вообще ставить. Тем более он идет на 10 уровне, это, ну, это топовый навык, который будет стоить очень долго, не знаю, сколько он будет прокачиваться, месяц, и сколько это будет все стоить. Но пока, мне кажется, это бесполезный навык. В чем суть? Пока запас выносливости более 400 очков выносливости, оперативник получает иммунитет к оглушению и замедлению, а также к капкану. То есть нам надо иметь 400 очков выносливости. Это что у нас? Это Когда у нас такое бывает? У нас бывает только это в начале раунда. Во втором раунде это уже не будет. Боец поддержки. У поддержки стамина вылетает только в путь. И 400 это очень много. Поэтому мне кажется, ну, очень странно это все смотрится, тем более э, оглушение и замедление капкан. Ну, давайте туда уже отравление, давайте туда уже кровоток, вот от всего, вот просто от всего. Тогда еще, мне кажется, будет плюс-минус играбельным. Сейчас, глядя на вот это вот, ну, мне кажется, и херня получается с этим десятым навыком. Ну, лично мое мнение, пишите в комментариях, что считаете вы за, против и как бы вы отбалансили то, что сейчас хотят вести разработчики. А, так, следующее у нас это защитные материалы. А, на 8 уровне плотное прилегание. Пока у оперативника полный запас брони, он восстанавливает дополнительные 8 очков выносливости в секунду Штурмики и снайпера. И опять штурмики и снайпера. Я вот не понимаю, штурмик и так у нас очень быстрый, у него и так очень хорошее восстановление стамины. Ну... Дайте хотя бы это, ну, поддержки, например, да. Мне кажется, я бы с удовольствием поставил это на бурбона. Как ну как вариант, да. Просто, ну, для штурвика, у которого выносливость и так выше крыши. Мне кажется, это за глаза. Я бы это лучше сделал медикам, которые нужно остаменно, чтобы лечить, или поддержки. Снайпера, точнее, штурвика, я бы сюда убрал. Навык хороший, но. Тем не менее, мне по классам немножко не нравится. На девятом уровне у нас комбинированные пластины. Используем бронепластин восстанавливает два 20 очков здоровья, доступно только поддержкам. В принципе, здесь все нормально, все хорошо. Поддержка может подлечиться, используя бронепластины. Жалко, что это нельзя использовать на других оперативниках. Я бы с удовольствием побегал в рангах, лечая себя бронепластинами. Ведь... Ранги, этот он или бронепластина, не знаю кто вообще бегает с регеном бронепластины а тот, у кого нету возможности брать пластины В общем, хороший навык, я в пвп всегда бегаю с бронепластинами Это лучший выбор, До, дорого, точнее да, дорого, но тем не менее, очень полезно Девятая хорошая штука для поддержек Ну и десятая, это полная, с одной стороны, дичь, которая убивает скилл убивает э, ну реально убивает скилл убивает возможность тем кто хорошо стреляет хорошо нагибать дело то что на десятом уровне защита головы добавляет пассивное сопротивление корону в голову равная 30 процентам доступно для штурмовиков медиков и снайперов ну поддержки и так у нас жирная теперь по факту мы все приравнялись к жирненьким подирочкам если вы будете естественно себе это ставить обязательно качать вещь очень классная да, конечно, не все стреляют по головам, да, там 98, нет, ну процентов ну 80, наверное, людей в калибре стреляют в тушку, не стреляют в голову, или не могут, или не знаю, ну как-то так, мне лично так кажется, поэтому навык, с одной стороны, очень полезный, с другой стороны, не полезный, но это позволит уравнять шансы со скилловым игроком, потому что вы, если вы не скилловый игрок, можете жить гораздо дольше, ведь скилловый игрок уже по умолчанию всегда стреляет в голову. Поэтому данный навык, ну, по факту, мне кажется, будут стоять все. И хорошо, и плохо одновременно убивает скилл, но, тем не менее, уравнивает в чем-то какие-то шансы между игроками. Я лично себе буду ставить навык очень хороший. Но я бы, наверное, его не водил, мне кажется. Я... Не, я бы, наверное, не водил. Я бы что-нибудь другое придумал. Ладненько, пойдем дальше. Что у нас на следующее? Это навыки на вооружение. О, я в ранге сейчас бегаю пророком. Это печальная новость. Мне просто нравится Пророк. в рангах. Классная штука, конечно. Приятно. А теперь прощай. Иди ты нахер, Пророк. Спустя полсекунды после вхождения в режим прицеливания, находящийся в дыму цели начинает подсвечиваться. Доступно всем. Ну, как мне кажется, спустя полсекунды это слишком мало. Я бы сделал хотя бы секунду или полторы. Я понимаю, что это контрит дымы, но, тем не менее, с одной стороны это убивает пророка, да? Но, с другой стороны, давайте посмотрим, что же у нас есть в ветке вооружения. У нас есть чувствительный спусковой крючок, который увеличивает скорострельность. У нас есть бронепробиваемость, которая дает плюс 10%, а также есть тяжелые боеприпасы. И если, исходя из этого, думать и смотреть, то уже тепловизор не настолько нужный навык. Он все-таки ситуативный. Да, вы будете видеть через дымы, но как часто вы стреляете через дымы? Не так уж и часто, согласитесь Поэтому данный навык очень хорош Да, части он убивает пророка Но тем не менее Он не настолько имбовый, как кажется многим Да, убивает одного персонажа По большей части Но вдруг в остальном, это хорошая штука Давайте даже подумаем, что имея тепловизор Можно неплохо Теперь играть дымами Только возьмем алмаза можно использовать алмазы. Я как-то делал видос, где мы рассказывали про дымы, как это работает. И есть баги с дымом, что ты выстреливаешь дымом. Просто используя спецсредство, просто просвечиваешь дым насквозь. А теперь это можно сделать просто в режиме прицеливания. Поэтому теперь алмаз может закидывать дымами и просто убивать все, что хочет. Это как второй пророк, блин. Тем не менее. Можно также использовать... Ой, да бог памяти, забыл этого оперативника. Это велюра. Можно брать велюра и также разваливать велюром, имея этот навык. Стрельну дымом, просветил, развалил. С одной стороны мы убили одного персонажа, с другой стороны мы дали возможность другим персонажам еще и раскрыться. Ну, мне кажется, тоже плохая идея владеть, вводить тепловизор. Все-таки, когда ты кидаешь дым, ты хочешь чувствовать себя в нем немножко безопаснее. Но не такой имбовый навык в связи с тем, что есть хорошая альтернатива. Далее девятый на стильность. Увеличит скорость полета пули основного оружия на 50% и на 10 метров эффективную дистанцию поражения во всех точках. Доступен медикам и снайперам. Вот это вот однозначно хорошая штука. Это даст возможность медикам конкурировать с другими классами по части стрельбы на дистанции. Хотя есть у нас такие как Шара, да, есть такие Шац, они не страдают этим. Но есть также у нас, не забываем, Дед. А это, блин, по факту, второе рождение Деда. Я вот отвечаю, это... Это классно. Это деда не доделали, да, но сейчас, если на него поставить на стильность, он будет более конкурентно способен. И мы, может быть, знаем, став... вспомним ностальгию ностальгией старые времена, когда деда нерв или когда ух, жестко нагибал. Ну, также можно поставить на других, не знаю, там на Миколу, например, можно поставить, да. Ну, я не знаю, навык очень хороший. Скорость полета пули. Это одно, это да, это классно, это прекрасно, но здесь для меня более важно имеется именно 10 метров эффективная дистанция стрельбы. Это 10 метров, это очень много. Для снайперов, ну, тоже неплохо, будет неплохо смотреться на какой-нибудь скауле либо видаре, хотя видару куда еще больше. Ну, вещь хорошая, мне, мне нравится, да, это там хорошее, это полезен, к нему, в принципе, нет претензий. И выбор оперативников, которым доступен, тоже... Адекватен. И на последнем месте у нас вольфрамовое покрытие пули. Урон в голову увеличивается на 30%, и скорость полета пули, к сожалению, уменьшается на 25%. Доступен только для снайперов, в принципе, это логично. Теперь, если поставить этот навык, то вы будете в голову накидывать плюс 30%, это очень много, это подойдет тем, у кого разовый урон в голову не такой большой. И скорость полета пули будет замедляться на 25%. Да, замедление, но на небольших дистанциях у того же самого скаута будет довольно-таки неплохо смотреться. Мне кажется, надо тестить. Конечно, все вот это вот надо тестить. Но мне кажется, будет неплохо. Самое главное, что с этим навыком, ну, блин, заиграет некоторые оперативники по-другому. Например, тот же стилет теперь будет более играбелен и будет более интересен, имея такой навык. Хотя, с другой стороны, если мы помним, да, то у нас есть возможность снизить урон вхождения в голову. Соответственно, тут уже будет кто что ставит, да. Но теперь снапера будут чуть более жестче. Уже стоит задуматься, да, что поставить. Лично я, на раз думаю, что будут в основном все ставить вольфрамовое покрытие пули. Ну, естественно, это имеется в виду для тех снаперов, которые не болтовщики. все таки 25%, мне кажется, это будет много. Кстати, чуть не забыл, у нас же есть э, наш Комар. Который неплохо таки стреляет. И у него нету скорости полета пули. Давайте вспомним, кто еще у нас, кроме Комара, есть. Диабло. Почему нет? Диабло тоже неплохо зайдет. Мне кажется, сейчас с Диабло заиграть новым краском. Его и так немножко апнули, он стал гораздо лучше. Но, используя данный навык, он будет вообще неплохо нагибать. В общем, для болтовщиков, мне кажется, будет средненько. Не очень всем хочется превращаться в некое подобие Арчера. Хотя 25 это не 50, да? Но, тем не менее... Неплохо, неплохо, неплохо. Не знаю, вот я вот сейчас, по крайней мере, сейчас сижу, рассуждаю, смотрю на эти навыки и думаю, но ну, скорее я больше к этому отношусь положительно, чем отрицательно. Да, есть большой минус, что имея топовые навыки, вы будете нагибать гораздо сильнее, чем те, у кого их нету, но постепенно все будут прокачиваться и будут приходить к единому, более-менее, значению. Ну и последнее, что у нас есть, это тактика боя. На восьмом уровне... Контратака, получение, стрелко... получение стрелкового урона от врага накапливает эффект, увеличение урона на 15% на 8 секунд, доступно только поддержкам, теперь поддержки будут более кусочи. Не знаю, здесь надо смотреть, надо тестить, очень тяжело вот этот навык обсудить без э, возможности его посмотреть. Тем более, давайте будем честными, <кхм> не забываем, да, что мы видим только... Общее описание, мы не знаем ограничений, например, если это ограничение используется один раз за раунд, ездя э, только там при использовании брони, когда вся броня и так далее. Здесь очень мало подробностей, очень мало тонкостей, поэтому мы и так по факту немножко обсуждаем, немножко вангуем, возможно, когда прочитаем полное описание, мы более конкретно поймем, как этот навык работает, возможно, что-то станет, было хорошим, станет такой, ну хер его знает, я лучше не буду стать, лучше что-нибудь другое буду использовать. Так, давайте посмотрим следующее. Девятый уровень. Охота за головами. Ликвидация противника выставлена в голову. Восстанавливает 50 очков выносливости. Доступны штурмяки, поддержки, медики. Ну, кроме снайперов. Что я думаю по этому поводу? Это только ПВЕ. Вот не знаю, кому, блин, надо э, использовать данный навык в ПВП. Ну, в ПВП это нафиг не надо. А вот в ПВЕ идеально зайдет. Вот просто идеально зайдет. Поставление стамины при ликвидации в голову. Он или ПВЕ в ПВП. Но если вы берете его в ПВП, я, ну, не знаю, у вас нету чувства вкуса. Ладно, рассмотрим последний навык. Десятое. Возмездие. Ликвидация противника в течение 3 секунд после получения от него урона восстанавливает 15 очков здоровья. Что здесь можно сказать? Неплохая конкуренция для холодного расчета, а также для кровавой ярости. В принципе, тут уже стоит подумать, брать или не брать. Лично я считаю, что, скорее всего, брать надо. Ликвидация противника... В течение трех секунд после получения от него урона. Блин, да в основном в PvP так и происходит. Это очень часто ты выходишь на противника, да, и вы начинаете перестреливаться. И ты убиваешь его, и все, да, ты плюс 15 здоровья, ты можешь дальше разваливать. Не знаю, это очень хороший навык, очень спорный навык. Я не знаю, как часто это будет срабатывать за бой. А, не хотелось бы, чтобы это было на постоянку. Точнее за один раунд, если это можно один раз за раунд. Это нормально, если это будет постоянно То, что ты убил, убил восстановил Но ну, это будет дичь полная, мне кажется это, это, Вот это будет перебор Поэтому здесь, вот, ну, на возмездие Нужны все-таки, мне кажется, жесткие такие рамки Количество срабатываний Оно просто реально должно быть Ну, по-другому я считаю, но это, ну Получится полная фигня Ладно, это были мои догадки Мое мнение Не знаю, как вам, напишите в комментариях Согласны со мной или не согласны Хорошо это или плохо ли в общем, жду ваших сообщений. Ну, естественно, не забываем ставить лайкосики. Подписывайтесь на Трово. Кстати, на Трово, я напоминаю, за просмотр вы когда получаете баллы, за эти баллы вы получаете монеты из моего магазина Трово. В Калибре, естественно. Ну и также я в Трово разыгрываю в боксах тоже монеты. Поэтому приходите, выполняйте лайтовые условия. Просто там отслеживание и так далее. Кстати, отслеживание это аналог подписки бесплатно. В общем, с вами был Димон. Пока-пока. Увидимся на полях сражений. Мы летаем по